здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади сегодня я вам хочу рассказать о транзите меркурия по знаку стрельца с 1 по 21 декабря 2020 года 1 декабря в 2151 по киевскому времени меркурий приходит в огненный знак стрельца здесь он в гостях у юпитера где имеет слабый статус изгнания. Меркурий – самая близкая к Солнцу планета, поэтому Солнце на него светит и греет в 7 раз сильнее, чем на Землю. На дневной стороне Меркурия страшно жарко, там вечное пекло. Измерения показывают, что температура там поднимается до 400 градусов выше нуля. Зато на ночной стороне всегда сильный мороз, который доходит до 200 градусов ниже нуля. Итак, Меркурий это царство пустынь. Одна его половина горячая каменная пустыня, другая половина ледяная пустыня, вероятно покрытая замерзшими газами. Поверхность Меркурия по внешнему виду напоминает лунную. Когда Меркурий находится достаточно далеко от Солнца, его можно разглядеть. Он стоит низко над горизонтом. 80% массы Меркурия содержится в его железном ядре. Меркурий принадлежит к планетам Земной группы. В греческой мифологии Гермес ⁇ это Меркурий. Посредник, покровитель дорог, путешественников и торговли. А также изворотливости, хитрости, обмана, воровства. Он перемещается в крылатых сандалиях со скоростью мысли. Был посланником богов, отвечал за юношей, учебу, гимнастику. Различные науки и ремесла, письменность, ораторский дар, красноречие, способности что-либо делать руками. Знаком Стрельца управляет Юпитер, который с 30 декабря 2019 до 17 декабря 2020 находится в знаке Козерога. В статусе падения это пятая планета от Солнца, самая большая планета Солнечной системы. Юпитер не твердая планета, представляет собой газовый шар. Газовый состав Юпитера очень похож на солнечный. Юпитер мощный источник теплового радиоизлучения. В облаках Юпитера имеется очень большое количество вихревых пятен. Самое большое из них, так называемое большое красное пятно, превосходит по своим размерам Землю. Большое красное пятно представляет собой огромных размеров бурю в атмосфере Юпитера, которую наблюдают вот уже триста лет. Внутри планеты под огромным давлением водород из газа превращается в жидкость, а дальше из жидкости в твердое тело. На глубине 100 километров расположен безбрежный океан жидкого водорода.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 Зевс рассылает людям дары, устанавливает закон и справедливость, строго карает неправедных судей. Зевс имел огромное количество жен и детей. Символов его власти был орел, царь пернатых, а также гром и молния, которые он мог метать в гневе. Так в окружении богов Зевс царил на Олимпе. И ему подчинялись земля и небо. У римлян культ Юпитера также занимал центральное место в религиозной жизни. Ему преклонялись как защитнику государственности и главному арбитру в делах, в делах чести и справедливости. Юпитер — планета большого счастья в астрологии. Соответствует празднику, позитиву, экспрессии.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 Конечно, пока Юпитер двигается по Козерогу, достичь этого сложно, так как здесь Юпитер в слабом статусе. Меркурий в стрельце, которым управляет Юпитер, также имеет слабый статус – изгнания, Но здесь есть и положительный момент. В этом знаке Меркурий менее критичен и настроен все видеть образно, творчески подходить к решению вопросов. Меркурий — это планета мышления, коммуникации, информации. Его движение по знаку Стрельца поможет в поиске жизненной цели, направляя к горизонтам нового опыта. Помогает формировать мировоззрение, основанное на сбалансированном сочетании духовных и практических аспектов жизни. Люди в этот период становятся более открыты к новым философским концепциям и идеям.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 более подробно об этом периоде я рассказывала в другом видео ссылка ниже в знаке стрельца меркурий будет до 21 декабря людей в это время отличает свобода общения Зажатость, стеснительность неуверенность куда-то уходят появляется непосредственность люди не очень утруждают себя условностями говорят то что приходит им в голову чем могут поставить других в неловкое положение хотя сами они этой неловкости не испытывают. Все так увлечены разговором, что не замечают ни накладок, ни ошибок и обмолвок. Поймаем в тему, люди могут говорить без конца, не замечая времени. Каждый из собеседников стремится высказаться. Нередко говорит то, что другие уже знают. Но это не смущает говорящего. Он все равно договорит до конца, Остановить его практически невозможно. Но это особенно не огорчает слушателей, которые не особенно прислушиваются к выступающему, а просто ожидают своей очереди высказаться. В это время очень легко даются обещания, строятся грандиозные планы. Хотя, если учесть, что транзит Меркурия по Стрельцу попадает на коридор затмений, то вряд ли эти планы будут реализованы. Но зато будут интересные события, После окончания периода затмений можно еще раз все пересмотреть, откорректировать и начать воплощать в реальность то, что вы задумали. Это хороший период для людей, занятых в сфере торговли, организации праздников и мероприятий. Пусть даже это будет онлайн-формат. Большинство людей склонны тратить деньги в этот период, тем более приближается Новый год. Все хотят праздника, общения, а также дарить и получать подарки. В период движения Меркурия по стрельцу людям свойственно чересчур оптимистичное мышление. Многие податливые для влияния окружающих, различных идеологий и навязчивая реклама. Усиливается азарт, что естественно может привести к серьезным потерям. Не забывайте, что в коридор затмений все искажено. Меркурий, отвечающий за способность логически мыслить, находится в статусе изгнания. Не чувствуются границы, сложно остановиться вовремя и правильно оценить риски. Но поскольку вы слышите информацию, то сможете контролировать себя и ситуацию, а значит избежите потерь нерационального расходования своих ресурсов и времени. Также это время интересных встреч и знакомств. Особенно охотно знакомятся люди разных национальностей, традиций и культур. Границ нет, по крайней мере, в сознании большинства людей в этот период. Деловым людям следует использовать этот транзит как дополнительный фактор в вопросах заключения контрактов с иностранными фирмами. Особенно после окончания коридора затмений. До 21 декабря Меркурий все еще в Стрельце. Также в это время появляются мысли о работе или учебе за границей, или просто о поездке с познавательной целью или на отдых. Хорошее время для решения вопросов, связанных с высшим образованием. Люди творческих профессий, лекторы, ораторы будут чувствовать себя прекрасно в этот период, смогут получить достойное вознаграждение за свою работу. Не упустите этот период, демонстрируйте свое творчество, рекламируйте себя, и этот период принесет вам много новых перспектив. Конечно, не стоит терять голову, необходимо думать, хотя критическое мышление в период Меркурия в Стрельце отсутствует у большинства. В этот период Меркурий настроен на позитив, поэтому все неприятное и негативное игнорируется из-за чего возможны ошибки люди воспринимают только позитивную информацию не хотят верить и осознавать проблемы и сложности но в этот период легче перейти на новый уровень расширить кругозор найти истинный смысл происходящих событий главное удержаться на этом уровне что может быть затруднительным после того, как Меркурий выйдет из знака Стрельца. Меркурий, движущийся по Стрельцу, значительно смягчает внешний негативный фон коридора затмений, способствует воодушевлению, показывает возможные перспективы. Конечно, после окончания коридора затмений многое будет пересмотрено, но мысли, идеи, пришедшие в голову в коридор затмений при движении Меркурия по стрельцу будут очень важны для позитивных перемен в будущем. Большое значение имеет прошлый опыт применения наиболее проверенного, приемлемого для решения текущих задач. Если вы правильно воспользуетесь возможностями декабря, а астрологических событий в этот период много, от затмений до ингрессии планет и фиктивных точек. Например, с 12 декабря белая луна, светлая кармическая точка, переходит в знак Стрельца и будет здесь до 12 июля 2021 года. Об этом скоро появится видео на моем YouTube-канале. Чтобы не упустить положительные возможности декабря, старайтесь поступающую информацию синтезировать, объединять, анализировать в целостном объеме. Мелкие детали в этот период имеют минимальное значение, так как будущее только формируется. Поэтому важно иметь более общее представление, обозначить перспективы. Меркурий в Стрельце принесет много приятных известий представителям знаков Огненной стихии Овнам, Львам, Стрельцам. Указывает на период прекрасных идей, возможностей и обозримых перспектив. Это благоприятные дни для письменного общения, посреднической деятельности, торговли. Подписание договоров, улаживание различных дел с властями и бизнеса любого рода. Но при этом внимательно читайте и анализируйте то, что видите и слышите. Из-за чрезмерного оптимизма и внешнего благополучия можно допустить серьезные ошибки, которые проявятся в ближайшее время. Работа с документами должна быть очень тщательной. Возможно, доставит хлопоты, но завершится удачно. Будьте среди людей, неважно это социальные сети или реальное взаимодействие. В этом случае у вас появятся новые деловые связи и вы сможете установить полезные знакомства или начать переписку с человеком, который окажет большое влияние на ваше будущее. Сложности могут возникнуть у близнецов, дев и рыб. Меркурий в стрельце строит напряженные аспекты к Солнцу в этих знаках. Приходится много работать, когда все остальные отдыхают. С одной стороны, вы настроены оптимистично, имеете тенденцию к деловой и финансовой деятельности. Возникают прекрасные обозримые перспективы, в том числе сотрудничество с иностранными организациями. Но внешние сдерживающие обстоятельства... Необъяснимые препятствия мешают довести многие дела до успешного завершения. В этот период не стоит расходовать свои ресурсы, так как когда наступят действительно благоприятные для вас дни, энергии может не хватить для конструктивных действий и борьбы за свое светлое будущее. Праздник на вашей улице наступит после 21 декабря 2020 года. Поэтому пока не торопитесь делать выводы, наблюдайте, анализируйте. И ближе к Новому году вы сможете обрести душевный комфорт, внешние благоприятные условия и удовлетворение от своей деятельности и проделанной работы. У весов и водолеев интересный период. Гармоничные аспекты от Меркурия в Стрельце к вашему Солнцу указывает на фазу повышенной творческой активности, которая будет проявляться в зависимости от вашего духовного потенциала. Кто-то будет разрабатывать новые проекты, появятся идеи, кто-то будет использовать свой талант и получать за это вознаграждение. Может быть, полученные ранее знания в своей профессиональной деятельности или же в работе по совместительству приведут к карьерному росту. Период подходит для деловых переговоров или же для творчества во всех сферах ваших интересов. Не торопитесь подписывать соглашения, документы, поскольку легко допустить ошибки в этот период. После окончания коридора затмений и выхода Меркурия из Стрельца, вы все дела, начатые в этот период, приведете в порядок, что-то откорректируете и сможете получать удовольствие от своей деятельности и ее результатов. Что касается тельцов, раков, скорпионов, козерога, Меркурий Стрельце не строит мажорных аспектов к вашему Солнцу, поэтому вы сможете отдохнуть от суеты, подготовиться спокойно к встрече Нового года, завершить работу и дела текущего месяца и года. Меркурий Стрельце создает внешний благоприятный фон, способствует повышению контактности, подвижности. Вы ощутите легкость выражения ваших чувств. В этот период вам легче воздействовать на разум, нежели на чувства ваших партнеров и домашних. Совместное участие в интеллектуальных занятиях и играх благотворно скажется на ваших отношениях с детьми и родными, близкими. Ваше влияние на младших членов семьи заметно возрастает, поэтому используйте эту возможность. Прогулки, профилактические и оздоровительные мероприятия окажут свое благотворное влияние. На этом у меня все. Если услышанная информация оказалась вам полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Буду благодарна за репосты и комментарии.